Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Дмитрий Хачарий и компания Новостройки Шоу. В этом выпуске поговорим про долгострой, долгострой и еще раз долгострой. Никому не нравится это слово и никто не хочет купить квартиру в долгострое. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Поэтому смотрим, комментируем, обязательно подписываемся и делимся роликом с друзьями. Особенно с теми, кто планирует покупку квартиры в строящемся доме. Напоминаю, что вы можете также заработать на сделках с недвижимостью вместе с нами. Достаточно нас рекомендовать друзьям, а после сделки вы получите свои бонусы. Подробнее о этой акции на сайте и в описании к ролику. Ну а мы, друзья, начинаем! Случилось, друзья! В России будет создан Федеральный реестр долгостроев. Эту новость недавно огласил Михаил Мишустин. Это тот, что премьер-министр. Да, теперь мы вышли на новый уровень. Планируется, что он должен таки ускорить работу по завершению строительства и вводу таких долгостроев. Многие, если не все из нас, знают, что по всей России насчитывается тысячи долгостроев, среди которых много недостроенных больниц, поликлиник, детских садов и еще куча других социально важных объектов. Да, друзья, в стране оказались дыры не только по строительству и вводу в эксплуатацию обычного классического жилья в виде квартир, но и такие объекты, как больницы, поликлиники и школы. Есть еще проблемы с социально важным жильем. И все они находятся в разном состоянии и степени готовности стройки. Многие объекты уже построены оснащены инфраструктурой, но не переводятся в число готовых. Это сказал сам Михаил Мишустин. Теперь благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс и быстрее решать все формальности по строительству и сдаче в эксплуатацию. Короче, теперь в этом реестре будет решаться проблема всех долгостроев страны. Вообще, в России с 2019 года уже действует реестр проблемных объектов, но в долевом строительстве. Этот реестр был создан для ускорения решения проблем с обманутыми дольщиками. И в этот реестр включаются все объекты, по которым застройщики либо задерживали строительство, либо опаздывали с передачей ключей дольщикам более чем на полгода. Ролик о том, как выбрать и проверить надежность застройщика, также есть на нашем канале и в новостях сайта сайта новостройки.шоп. Следуя этим простым инструкциям, вы обезопасите себя от попадания в руки ненадежного застройщика. Так вот, эти все объекты включались в реестр автоматически, если застройщик не размещал нужные документы о завершении стройки и других этапах работ в единую информационную систему жилищного строительства. Это из приятных новостей. А неприятная новость уже как полгода вышла в свет. Теперь покупатели новостроек не смогут взыскивать штраф застройщиков. А если быть точнее, то речь идет о тех ситуациях, когда застройщик задерживает срок сдачи дома. Участники долевого строительства до конца 2022 года не смогут взыскать штраф застройщиков за срыв сроков строительства. Эта неприятная новость действует с 29 марта этого года, то есть уже как полгода. Этот документ устанавливает особенности применения неустойки, то есть штрафа пени за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве. И теперь, согласно постановлению, вплоть до конца, то есть до 31 декабря 2022 года не будет начисляться неустойка за нарушение сроков передачи квартир застройщиками. Как вам такая новость, друзья? Помним, да, друзья, что по общему правилу, если застройщик нарушил предусмотренные в договоре долевого участия сроки сдачи дома, то по требованию дольщика обязан выплатить тому неустойку. Это сказано в Федеральном законе номер 214. Ролик о нем тоже есть на нашем канале. За 30 минут разобрали все пункты. Посмотрите его вместо того, чтобы читать закон на нескольких десятках страниц. Компенсация за просрочку сдачи дома начисляется в размере 1-300 ставки рефинансирования Центрального банка, которая действует на день исполнения обязательства от цены договора за каждый день просрочки. А помимо компенсации, застройщик выплачивает штраф. Его размер составляет 50% от суммы неустойки. А если говорить о требованиях по выплате неустойки, которые предъявляли застройщикам еще до вступления в силу нового закона, то по ним тоже дана отсрочка. И теперь выплаты должны быть произведены до конца 2022 года. Но и для дольщиков, друзья, есть приятная новость. Это послабление предусмотрено и для них в том числе. Теперь дольщики при просрочке платежа по договору долевого строительства до конца этого года также не должны уплачивать пени. Так сказать, ложка меда бочке дегтя. А вообще проблему обманутых дольщиков обещают решить к 2024 году, но при наличии достаточного финансирования и продолжении системной работы в регионах страны. Так пообещал Марат Хуснули ну тот, что вице-премьер по строительству у нас. По его же словам, проблемы 57 тысяч обманутых участников долевого строительства должны решить региональные власти, еще 72 тысячи Федеральный фонд обманутых дольщиков. Но среди прочих проблем есть еще одна нерешенная. Это проблема небольшой категории обманутых соинвесторов, их насчитывается около 2-3 тысяч. Как правило, это покупатели нежилых помещений в новостройках по всей России, которые не попали в реестр обманутых дольщиков. Кстати, в прошлом году в правах восстановили около 42 тысяч пострадавшихся инвесторов строительства жилья. Друзья, нам очень интересно знать в комментариях, попадали ли вы в такие ситуации и с чем сталкивались, и как в жизни воплощаются эти новые законы, о которых я сегодня вам рассказал. Поделитесь своим опытом с нами, раскрыть, насколько новая программа отразилась на вас. Нам очень важно ваше мнение и ваш взгляд. Для всех покупателей недвижимости в Краснодаре также спешу сообщить, что у нас на сайте новостройки шоп опубликован список из 83 жилых комплексов в Краснодаре с актуальными ценами и планировками квартир. Недавно мы добавили новые, поэтому даже те, кто уже там был, найдут для себя новую информацию. Звоните нам по номеру горячей линии 8 800 555 2276 и покупайте квартиру с экспертами новостройки шоп. Никаких комиссий, все по цене застройщика с учетом всех акций и скидок. Только объективно, честно и в режиме одного окна. В конце концов, мы же не застройщик, и у нас нет цели продать что-то конкретное, конкретный жилой комплекс. Зато есть цель получить положительный отзыв и рекомендацию. Поэтому, уверяю вас, вы будете довольны сотрудничеством с нами. Мы сформируем потребность, покажем все, что подходит по запросу, и поможем совершить сделку. Вы получите подарки, скидки на мебель, технику, стройматериалы, ну и, конечно же, сертификат на бесплатную приемку квартиры после сдачи дома. Ну а с вами был я, Дмитрий Хачари и компания «Новостройки Шоу». Обязательно подписывайтесь, включайте колокольчики, чтобы узнавать о новых роликах первыми. Ну а мы с вами увидимся в новом ролике совсем скоро. До новых встреч, друзья!